Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас наконец-то полностью яблочко. Я расскажу, как оно звучало в фильме, схему, расскажу все подробно, потому что вы меня просили, я это сегодня сделаю. Сегодня у нас, так сказать, праздничный выпуск. Ну как праздничный? Запоздалый праздничный, потому что так совпало, что 23-го нас стало больше 500 от а, э, февраля, а 8-го марта нас стало больше 555, то есть 555, такая юбилейная вот цифра. Вот. И я решил, так сказать, поздравить мужчин с 23 февраля, прошедшим и женщин с 8 марта, мартом, прошедшим, да, поскольку э, немножко опоздал. Так, э, что у нас сегодня? Хотел бы, конечно, начать э, вот этот выпуск с, с э, благодарности. С благодарности вам. Всем, кто регулярно смотрит мой канал, подписывается, ставит лайки, комментирует. Благодарю вас всех за конструктивную критику. Кто посещает мой сайт, кто присылает ноты в мой нотный архив, кто присылает табы. Если вы, кстати, хорошо пишете табы с моих уроков, у вас это красиво получается, то не стесняйтесь, фотографируйте, присылайте мне их на почту, я их тут же помещу в папку табы. Вот. Ну и, наконец, спасибо всем, кто понимает, что место на Яндекс Яндекс.Диске дополнительно стоит денег и тоже присылает деньги на Яндекс Яндекс.Деньги. Вот. Спасибо вам огромное вот, за поддержку. Так, значит, что у нас? Яблочко. Ребят, сразу... Если хотите, давайте проведем конкурс по яблочку. Вот этот вариант, который я сегодня покажу, который прозвучал в фильме, да? Снимайте видео, допустим, и присылайте мне, а потом голосованием у меня на сайте или на стене ВКонтакте выберем победителя. Вот, по поводу приза пока не знаю, вот, может, как-то тоже что-нибудь придумаем по ходу. Пока вот это на уровне идеи, если вам понравится эта идея, то давайте сделаем. Так, ну что, у меня вот такая вот шпаргалка есть. Я это потом более красиво напишу и вам выставлю тоже в табах, чтобы схемой было, да? Поехали. Значит, показываю, как прозвучало в фильме. Не удивляйтесь, в фильме звучит на полтона выше. Это, видимо, связано со скоростью воспроизведения той пленки. Потому что на самом деле она в ли, мажоре, миноре. миноре звучит, да? Так, ну, сыграю полностью. Получается, у нас начинается она с вибрата, Вариация вибрато. Так. Медленный обряд с ним дальше вариация в ля и дальше он говорит говори москва разговаривая россия и идет уже часушка, яблочко да, мое спелое и без повтора вот этой части да и дальше там поет поет так значит что какие отличия отличия у нас следующие у нас э, отличие в начале у нас мажор остается я еще крикнул там да открытые струны вот на этом такте да нет а. отличие небольшое, да, между повторами второй части вот такая конфигурация аккордов значит идет так, открытые струны 4, 0, 2, 3, 5, 4 и дальше Либо. Да? так, все остальное я разбирал так, и осталось только нам разобрать что, вариацию вариации показываю медленно Принцип такой. Мы зажимаем как бы аккорд получается. 9, 7 и 12 лад у нас появляется, да? Правой рукой мы играем одинарный аппицикатом, как мы разобирали, только с большим пальцем. Первый удар большим пальцем по третьей струне, поскольку мы зажимаем здесь, да? Третья струна и дальше три удара по первой, снизу. Да? Вот так. Один и три. Раз, два, три, четыре. Все, потренируйтесь медленно. Вот, и здесь у нас вот так получается, 9, 7, 12, да, 9, 7, 10, два раза тоже, да, потом 10, 8, тоже 12, 8, 7, 12, по аккордовым звукам, да, еще раз медленно, Далее два ноль пять один ноль пять ноль три ноль ноль три. Ну это как обычно два ноль пять один ноль пять ноль ноль три. Дальше все обычно. Так, э, ну, в принципе, на сегодня тогда пока все. С яблочком вроде бы мы закончили. Не, можно еще что-то показать, если хотите, там разные тоже другие варианты, как вот я уже показывал. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы на почту, видео туда же или в комментарии. Все. Всего доброго. Пока.